Всем привет! С вами FIFA прогноз. В студии я Амир Сабиров и Глеб Нигмати. Глеб, привет! Привет, Амир! Как вы видите, у нас сегодня не полный состав. С нами сегодня нет Евгения, но он нас поддерживает. Вот, да. Вот, можете Да, фотография его есть. Мы постараемся компенсировать его отсутствие качественной, надеюсь, да? Да. хорошей игрой. Сегодня у нас 1-4 Лиги чемпионов. Мадридский Реал принимает Ливерпуль. Насколько я помню, в 2018 году был похожий матч. Реал да. с э, Ливерпулем. А, Тогда был счет 4-1, насколько. Это был финал, кстати. Да, 4-1 а, выиграл Ливерпуль. Ну, посмотрим, что будет сегодня. Давай обратимся к нашим да, давай посмотрим коэффициенты. любимым коэффициентам. Один ставка. Что у нас предлагает Одинок ставка? 2.57 за а, мадридский реал, 2.74 за Ливерпуль. Ну, угу. а, реал фаворит. Париматч матч. Смотри, все ровно. 2.65, 265, ну, 20. Тут равны, то есть получается. Абсолютно равны. Ну и винлайн. 2.60 за наш мадридский реал. И 2.63. 2.63 за, за Ливерпуль. Ливерпуль. Ну, тоже примерно все одинаково. Ну, давай посмотрим, что будет в игре. Да. Как думаешь, кто победит? Я ну, за Ливерпуль был. Ты зря. Ну вообще, в будем целом, игра... в целом. Будем целом. играть на победу. Давай да. попробуем. You'll Ролл roll Поехали. Ну что, поехали? Поехали. Так. У меня сегодня бензима. Мой Модрич. любимый. Мой любимый. Тики-така. Тикитака. Моя любимая Тикитака. Я говорю, уже не до да какой это тики -така. Это да, это РПЛ. Поехали. Ну вот сейчас может? Не, не будет. Не будет, не будет, не будет. Оба, хорошо. Кто у тебя? Фанан сыграл? Игров? Угу. Так. Сейчас вот сейчас. И... Можно... Нет, нет, Мане? нет, не будет, не будет, не будет. Ой, хороший Фиби. момент, а? Куртуа второй сейф уже. Так, Мэнди. Так, пас. Абиньо. Мане. М -м -м. Убийственная тройка, нет, да? От... Салах, Мане Убийственная вообще. Фермино. Затащит, нет? И штанга. Какой момент, а? Как говорил бы Слушай, озеро. Ну вот уже хоккей. Такой ну, Такой хоккей нам не нужен. А, ты про другой момент? Да, Ладно. да, да, да, да. <laughs> Блестящий удар. Блестящий. Так, Салах. Вот он. Салаха, кстати, помнишь, сломали э, в том финале? Да, э, по-моему, насколько я помню. А, этот... Э, Рам, Рамос, Рамос. Рамос, да но ну, Сегодня нет у тебя его, да? Да, и, видимо, это карма. Это, кстати, карма, карма да? да? Вот он пропускает сегодняшнюю игру. Ну, есть еще второй матч. Может восстановится? его ну, не знаю. Посмотрим. Я слышал... и, -и, -и вот Хороший момент! Думаем. Тиаго! Тиаго Алькантра? А, нет! Нет, нет, нет. Это у меня пятый номер. Как думаешь, есть шанс отбиться у меня? Ну, не знаю. Все зависит от тебя. Виналдум. Хорошо. 1-0. Бензима. Проходит. Проходит, проходит, проходит. Сейчас штрафной. Бей! Да, зараза, навесил. Слишком пережал. Слышу Бензима. Включил режим Кокорина? Или что это? Да, скорее это режим Кокорина или Смолова. Или Смолова, да. Ладно, давай. Это, конечно, не матч России со Словакией, но... Не в обиду Кокорину, хорошие ребята. Вообще великолепно. А как до передачи Дзюби, ты просто бы Нет. Дальний. Могло пройти. Могло. В девяточку? В девяточку, да. Ну, там до девяточки не долетело, по-моему. Так. Забиваем второй и идем в автобус. Нет, не будет никого второго. Посмотрим. мы-тичи. Так, и через себя Не сегодня, пробить. не сегодня, Амер. Салат думал, через себя пробьет, ладно. Волнуйся, бедняга. Слухи были, что бензема, кстати, проводится последний э, сезон Из в чего? Испании. Из-за чего? Слушай, ну кто его знает? Ну, вот ну, и перерыв. Слушал. Давай посмотрим, посмотрим статистику. статистику. Так, голы. Ну, понятно. Ну, ты... голы понятно. <сих> <сих> а, так, 6 ударов у Ливерпуля, 3 у Реала. Между прочим, кстати, владение мечом практически я не отстаю от тебя. Ну, смотри, 42, ты. отстаешь ты немного. Ну, чуть-чуть, буквально. Так, точность ударов 33-33 у нас. Угу. Нарушений Фонусы. пока Ой. нет, ровная игра. Это Все да. по-честному. Вышел. Продолжим? Продолжим, давай. Поехали. Так, Первый, я начинаю. Ливерпуль. Ну, что ж. Да, красные начинают и выигрывают. И не думаю. Думаю, белики сегодня. Ну, у тебя есть время. У тебя еще второй матч есть. Да. Не волнуйся. У меня есть шанс. Виналдом. Автор. Так, и. Ну, это Робертсон! Офсайт. Да. Разве Вышел офсайт. Да. Слушай, не заметил этого. Ладно, поехали. Не прокатило. беги. Так, автобус. Хокейные тактики, беги. Так, опять офсайт или нарушение да. нарушение, скорее нарушение, всего да? да. Фермина сыграл здесь, даже нет офсайт, все правильно офсайт. Ну что, да. разыгрываем мяч. Робета Фермина. Кстати, так пас. Рамос, у тебя есть, но в реальном матче играть он в не будет. В реальном матче его не будет, да, потому что да. Он травмирован. Получил, получил он травму, да, мы это уже говорили. Так, так и. Что Слушай, но ну судья не дает тебе сравнять счет. Пас, какой Хотел дать пас разрез. Паскурено. Так, и? Да как? Я же отнял. Лука! Нет! Ай, хорошо было бы! Ну, а мир, тебе сегодня не дают выиграть. Точнее, сыграть со счетом 3-0. Да даже 2-0. Тьяго побежал. И хороший. И сегодня. Так. Выбивай, выбивай, выбивай. Как много моментов пульверпуля? Ну понятно, сегодня нет Женьки. Он бы поменьше бы таких моментов сделал. У него штаж побольше. Так, ну что Ну, зашибись. Так. Вот так хорошую пройти можно. И. Нет, нет, Фридаш... нет, нет, нет. Опять опсайт. Слушай, давай заменки сделаем. У меня уже игроки. Устали? Не бегают. А кого поменял? Я поменял Рамаса, потому что его же нет в игре. Да, пускай отдохнет, да? Пускай он отдохнет. У него и так травма. Да. Я поменял всю тройку нападения. Угу. Да, может. Так, ну что, поехал. Получится что-нибудь сделать. Вышел Ориги, герой. У меня вышел Валер. Так. Так, сейчас. Интересно. Хорошая что будет? разыгровочка. И... И момент какой? А, на весело опять. Слушай, у тебя, да, что-то тебя не прет сегодня. Ассенсио, ты не Нет, нет чувства, Понимаешь, нет чувства сегодня у меня. Чувство, Чувство точного, чувствовать... точного удара. Нет, у все, пропало. Так. И... Так. Ну, Женя, Женя на фотографии должен мне помочь своей аурой. Да, может, позвонил ему, кстати. По скайпу? Да. По WhatsApp? -у? Можно можно, кстати, в следующий раз, если он не придет. Легенда, значит. Оффсайд? Да, офсайд. Слушай, не прет мне сегодня с ну, Тебе вообще сегодня не прет. Хотя это. А, Я вот про себя должен был бы сказать. Давай. Куртуа. Решил сделать короткий пас. Так. Игра в центре поля. Вина. Поехал. Почему не понимаешь? И. Возня какая. Так, сейчас. Куча мала. Тяга. Так, пас. Венесуэль. Пас на тяга? Нет. Не получилось. Ван Дайк. Так, катаем, Прошу. катаем. Остаются уже игроки. Ну, выбирай. Ну, Побывай в твоей зоне. Ничего страшного. Минута. И все? Да. Все будет. Давай. Где свисток? Все. Все свисток. Что, поздравляю. Ну что, давай посмотрим статистику. Ну, что, давай посмотрим статистику, так, да. У у меня владение мечом 56 на 44. У меня чуть побольше заливи. стало, у тебя чуть поменьше, М -м -м -да. но все-таки ты меня М -м -да. намного обгоняешь. Удары 8, смотри. Удар 8, но ударов в створ 2. У, у меня, конечно... кстати, всего один офсайт, видимо, я всего один раз проходил к воротам. По ударам в створ, конечно, ужасная статистика. да. Точность удара 25. Ну, ужас. понятно, мои навесы полный, и твои штанги. Полный ужас. Да. Два угловых, два, четыре офсайда. И ноль нарушений. Хорошо, что? идем. Дальше. Ну что, Амир, поздравляю тебя с победой. Как думаешь, возможен такой исход в матче? Слушай, ну я думаю, да. У Реала не будет основного защитника, капитана, Серхио Рамоса. Поэтому у Липуле есть все шансы. Угу. Ну и у Реала, мне кажется, есть шанс. Да ну, и Реал, достаточно у... сильные команды. Бензема, это у тебя сегодня бензима там по воробьям стрелял. Ну, это исполнял я. Исполнял Кокорина. Да. Да. Но ну, будем смотреть. Во вторник. Будет очень интересный матч. Лига чемпионов. Одна-четвертая финала. Спасибо тебе. Увидимся. Увидимся. В следующий раз.